Какая хрулкая, а? Смотри, какая жаркая. Ух, какая баба-огонь. Оу, да, детка. Малыш, ты вся горишь, я твой житель Пыш-пыш. Resident Evil Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить с вами. этот трэш под названием Resident Evil Gun Survivor 2. Код Вероника, да. Именно так этот трэш и называется. Итак, я, короче, по-новой, опять, опять по-новой. Опять по новой, короче, прошел Ну вот, дошел до того же места, где вылазит Немизида. Как здесь говорится, да? Немизида вышла на охоту Вот И, короче, хотел попробовать просто пробежаться по этому уровню Так как нифига не получалось Вот И немного, короче, увлекся и нажал сейфстед Именно вот на мосту Но начало мы в прошлой серии видели Кто не видел, короче... Там переходите по ссылке плейлист есть в описании, вот. Ну, а мы, короче, продолжим с моста. Вот, я, короче, снизил еще, еще я снизил, э -э, снизил, получается еще раз. Так, так, так, так, так. Вот приближается да? Снизил, короче, еще раз. Сложность потому что это просто невозможно это это просто никак это я не понимаю как это проходить просто вот так что мы просто добьем просто добьем короче эту часть ай именно на этой сложности да блин именно на этой сложности короче ой не мезида идет окей вот ну, за клэр, естественно, потом за Стива, естественно, и посмотрим пещеры, но на обычные сложности. Не на трудные. Так, замочил, хорошо. Вот. Так что такие пироги. Не обессудьте, но игра очень кривая, и поэтому по-другому здесь я думаю никак. Может заядлые харкорщики, которые вот именно там пипец хардкор. Да блин, хватит жрать меня. Эти харкорчики, они и может затрачиваются, знаете, по миллион раз проходит, короче, набивать руку. Ну, я, в принципе, этим как бы так, так, так, как бы так этим не занимаюсь, поэтому мы с вами будем проходить. Просто для канала проходить. Да? Можно сказать, это эта часть, она Ой. Нужно эта часть будет для галочки просто. Вот. просто для галочки. Так, я, я автомат уберу, чтобы сэкономить его. Блин, конечно, плохо, плохо начал, плохо начал. Много жизни потерял. Вот. Фу, критично, хорошо. Много жизни потерял, но как получилось? Я, знаете, изначально думал, что здесь надо пипец бежать, бежать на пролом, короче, потому что не мезида сзади вот. И... Нужно быстро-быстро. Ну вот. Но здесь, э -э, в принципе... Так это я до босса уже дошел, А ключ? Не понял. Кто здесь? хе хе хе хи хе Ничтожные черви. Чтобы уйти с острова, вам будет нужен ключ. Вы уверены, что я вам его просто отдам? Да ладно, опять паук. Снова паук. Ну, в принципе, с пауком мы уже справлялись и... Не знаю, как это действует. Сейчас я автомат возьму. И просто его. С авто... Ай! С автоматика сейчас его. Давай, давай, давай. А, все. А, кстати, заметили, да, и школы жизни у него не было. У этого паука. Блин, у меня жизни просто. На. На нулечки. Это, короче, типа не босс был. Это просто. босс бос. Аптечка, хорошо. Мучат. Мычат бомжи. Мычат бомжи. И мы идем вперед. Опа, лизуны Вот это уже... Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Ой-ай-ай! С двух сторон! ай ай ай ай ай Давай, давай, давай, давай! О, отлично, критично! Отлично! ощул еще цапает ой ой ой я пищу двое твою мать твою мать сколько их нафига а, я а я, я ж потратил нормально нормально я ж просто я ж потратил автомат О, и Стив появился кстати тоже радует тоже хорошо ключ опа опа опа опа опа опа вот это подстало так хорошо ключ взяли получается обратно надо судя по карте так лизунов я замочил они здесь больше мешать не буду Блин, плохо, я потратил. Я нач начал э, хреново. Потратил столько жизней. Нормально, я из этой двери вышел, короче. Она была открыта. Сейчас я захожу и <с> ключом поворачиваю. Вы! Стой! Человеческое существо! <с> Я в этом не уверен. Да, но я не уверен. Я в этом не уверен, да, но я в этом не уверен. Собаки, собаки. Ай! Я понял тут одно, то что... Блин. Ай! Да хорош! Какая хыхая, а? Смотри, какая жаркая. Ух, какая! Баба-огонь! Да блин! Беги, беги! А -а -а. Собаки опять тут! Критичные! Давай, чуть-чуть! Оу, да, детка! Я тебя! А Я твой огнетушитель! Пыш-пыш! Малыш, ты вся горишь, я твой житель пыш-пыш. Вперед, Клеер. Вперед, Клеер. Окей, четвертый этап пройден, у нас еще остался один этап. Еще один этап. Есть. Я так понимаю, там финальный босс будет, да? Фу. Ну это трэш. Ну вот сейчас играбельно, да Вот я снизил сложность в принципе э -э, Играбельно Но трудно, очень трудно Короче, это Просто Они не отличаются вообще ничем Просто ничем Система самоуничтожения включена Всему персоналу приступить к немедленной эвакуации Ноу, no, тиран да? Но! Голубчик! <смех> Вышел! Прикинь! Прикинь еще! Они хотят взорвать весь остров! Ладно, вперед! А, прикинь еще этот! А, Немезис выйдет и тиран, короче! Вот это будет жесть! Охренеть! Огонь! Так, у нас дается время, чтобы сбежать от коловяза, да? Себе. Это что за камень такой? А, блин, туда пошел. Окей. А где Стив? А, Стив замочили. Я надеюсь, он появится. Дальше. Ну когда меня убьют, наверное, тогда он и появится, да? Так, хорошо. А, Ружишка, автоматишка. В Мазаем три патрона. Фигня. Так, отлично. Аптечка... Ух ты, нифига себе, стопроцентная аптечка. Шикарно. Оставляем автомат. Двери бы надо смазать. то то то то то то то то Нужно убить эту тварь и выбраться отсюда. Ясно. Погнали. Ой, ой, ой, ой. А, -а, -а, -а. скива то нет. Упить, говорить, эту тварь. скива то нет. Заныкался где в коробке сидит. Он может. Стива-то Ой. Ой, ой, ой, ой, ой, я забыл про управление. Хорошо, что он будет такой косой. Ну, в смысле ветеран. Ай, ай! Во, удары, и просто. Я У меня все хп. Ай, я их застрел. Нет! Оттян мне просто. Си, си, си, си, ты появился на 9, да? Хорошо, молодец. Тип уже покраснел. Давай, давай, давай, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть Этому дядьке осталось чуть-чуть. На, получи, голубчик, получи, распишись. Это еще за спецэффекты горца? Нифига себе, он пластом упал просто. Ох, давайте выбираться отсюда. Да, вы правы. А, они теперь на вы нормально, да? Опа. Ну что еще-то? Что еще-то, опять? сторону сестра что блин что сестра какая она нахрен тебе сестра ты чё сестра давайте прорвемся поторопитесь поторопитесь мисс давайте прорвемся сударь поторопитесь мисс. вот Заклэр пройдено за Клэр пройдено, короче, Resident Evil, Guns for 2, код Вероника пройдено. Короче, серия получилась такая небольшая, да? Ну, в принципе, вот это играбельно, это играбельно, да. Следующую серию мы начнем уже за Стива проходить. Я не знаю, то же самое это или не то же самое, но для разнообразия мы все равно пройдем, короче. Хоть и те же самые уровни будут, но пройдем за Стива. Я думаю, там у него крутые люгеры будут, вот. И потом уже после попробуем пещеры, посмотрим, что это такое. Проходить вот именно вот на этой сложности будем, которую я сейчас, короче, проходил. Вот. Что еще? Что еще? Ну, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. И с вами был Валерий. Всем пока.